Привет, с вами Илья 18 и добро по пожаловать на канал, э, как там называется, Илья 18 Live. Почему Live? Потому что это дополнительные каналы. Или, или вы можете так назвать. Илья 2, э, нап Напишите в комментарии. И короче, сегодня это обзор музыкальных инструментов. Это, блин, капец. Давайте начнем. Первый у нас блокфлейта под номером 18. Номер 19. Аккордеон. И я должен... Это 18 серия. Эм, вот такая вот блокблейта давно появилась когда-нибудь. Вот до этого. Запомните. Тут вот такие вот всякие истории. Эм, изготовление, вот такой состав. Эм, и вот такие вот, вот такой вот у нас в, конце, в каждой выпуске, в конце страницы имеется вот, такие, вот такой вот у нас коллекционный зал. Тут у нас э, контрабас, мандалина, саксофон, э, конфлейт, нет, блокфлейт, вон, это я не знаю что, э, не очень я так знаю, гитара, я хотел, кстати, я хотел, вы знаете, что музыкальный инструмент я хотел первый третий восьмой семнадцатый и шестой да вот следующий выпуск. Дальше Dashwalto у меня есть вот с собой вот такое посмотрите на моем канале 21 серия музыкальные инструменты коррекционные вот такой вот так он выглядит кстати он такой же похож сейчас блин он почти похоже только по-другому тут у нас тоже изготовление все все все все то же самое и все такое же да и наконец вот. пагор фагода у меня тоже есть но я не знаю я еще не искал так тут все то же самое большой баба кстати вот такой у нас волтор Итак, вы пока смотрите на это. И, короче, на этом канале будет всякие видосики всякие. Моби... Ну, Мобизен тоже будет, но я скачал сначала. Вот. И рекомендую. Ну, на этом все. Всем пока. О боже! Они сильно пачкают руки. Офигеть! Оф. Офигеть, пипезо, А, они сильно пачкают руки, это просто жесть. Всем привет, с вами Илья17, сегодня я буду смешивать вот эту такую говну кучу, которую я без видео собрал все кучки, кроме три цвета. Он такой твердый и сегодня мы будем смешать с маленьким. Я очень много поковырялся, это был липкий, липкий. И, он, такой же крем, ну, типа крема, да? Ну, не крем, это 12 серия, давно не было видео, да? И сегодня я буду это на канале ничего не блин пачку руки сильно это просто жесть же... все смешиваем вот такую целую кучку итак я нашел все три первый вот такой светло-желтенький я смешал с каким Цветами, цветами черный, э, типа коричневый, синий, розовый, зеленый, фиолетовый, оранжевый, жел, желтый, кра, э, то есть красный, желтый, оранжевый, коричневый, цвет морской волны, серый, цвет зеленый, темно-зеленый, э, обычный зеленый, красный, и вот такой вот у нас розовенький, первый розовенький, второй у нас то есть не светло-желтый, второй у нас такой вот розовенький, это офигеть, такой типа жвачки да? И третий это обычный классический, классический вот жидкость. Да, и сегодня мы будем смешать, только сначала мы смешиваем... Обычный кл... эм... об... Нет, сначала мы будем смешать с вот этим. Так. Вот так. Тебо как будто... Ж... Дефект жвачка. Вы помните пятую серию лайкбоксинга. Советую вам посмотреть. Сейчас мы будем перемешивать... Кстати, это как будто... Офигеть. Типа, как будто на камере светлый. Капец. Офигеть. Офигеть сколько. Кстати, в эту кучку. Сначала я смешал черным со желтым и получился зелененький ну типа военного цвета теперь я перемешал все цвета и получилась такая жижа такая гора потом хотел смешать желтый такой плавненький который так, сейчас я буду перемешать и что получится Хотя, давайте не будем перемешать Мне получилось больше розового светлого розового а меньше вот этих так получилось такой розового ну как до этого было потому что потому что там красителей мало в желтом получилось как будто это немножко светленькое сейчас мы будем смешать с беленьким и вот этим Сейчас. да Смотрите, как... да та -дам та та та та та там Так. Уф белье. Получится светло. светло-розовый. А и так у нас сейчас светло-розовый. А -а -а -а. будет получится светло-светло-розовый. Или вообще розовый, который. Это... Немножко светлее. Так. И как трудновато вообще перемешивать. Смотрите, как получилось. Капец. Ой, какой же белый. Эм... Это не белый, а классический. Классический с розовым. И получится такая... Кстати, это умные пластинки Арбизы, но они не лопаются и они не в воде. Смотрите, о боже, блин! Спасибо, главное, что вы смотрите это видео. О, вау. Офигеть, офигеть, офигеть! Получилось какой-то немножко светлый розовый, потому что розовый тоже там краситель мало, но розовый там больше концентрация. Офигеть! Из трех новых цветов получилась такая вот жижа. Кстати, это там вышли три цвета в 2016. И они... Они сегодня уже вышли такие. Такой блин розовый. Офигеть. Сегодня вышли такие крутые. Сегодня я смешу. А теперь мы будем смешать такую большую кучу э, типа... Вот серый с вот этим вот э, понючкой. Сейчас смешно. Примотаем, что получится. Разовый плюс серый. получилось получился такого вот жижа. Которая, он уже распаряется. Сейчас получится другой цвет. Через через пять минут появится такая жижа же грыжа и потом смешиваем с этим, и получится такой гигантский. Сейчас... Блин, что-то не смешивается. А -а -а -а. Так, такой мягкий. Кстати, рекомендую вам как получить бесплатно вот это на халяву. Осталось 8 серий до... Да, 8 серий до вот этого грандиозного, которое я показывал. А в 17 серии это вообще грандиозное. Да, Ещё грандиознее я буду показывать вам товар из Китая. Это просто жесть будет. Так, что то у меня не смешивается такая цвет. Ничего, перемотаю. Получается вот такой розовый там. Розово-серый. А теперь мы смешиваем. Вот чем отличается вот таким цветом. Тем, что этот темноватнее, а это светлый. Вот Вы видите разницу вот. вот? Вот этот темный, а этот светлый просто. Давайте смешиваем. Так тр э, трудно о том, что это темный твердый. Ну ладно, перемешаем за щёк. блин, я мог, и так вот у нас получился, он светло-серый, ну, такой вот у нас какашка получилась, ну, на этом все, не сбывайте, все, подписаться на мой канал, всем пока. Привет, с вами Алия 17 и Сегодня мы будем смешивать Все цвета Вот этого умного Плосилина Арбиза Давайте начнем Итак, это по-моему Коричневый Это коричнево-красный Это сам красный Это светло-красный это, светло это розовый Оранжевый Желтый Светло-желтый Светло-зеленый Зеленый цвет морской волны. Голубой, синий, э, фиолетовый, пурпурный, э, белый, серый, серо-белый и черный. Давайте, начнем. Я уже смешал белый с серым. Вот, сейчас мы будем смешивать начнем не с дороговато так мы с этого будем смешать эм, давайте парочку вот это а. и мы будем смешать кстати в предыдущей серии лакбоксинга я вот такой делал какашку из всех цветов это просто жизнь эм, просто видео будет длиться наверное, 10 или 11 минут или вообще 14 минут не больше 15 бу будут длиться всякие видео так. получается как будто коричневый коричневатый цвет нет, это шоколадный цвет, а не же коричневый красный. Вот такой шоколадный цвет. Так, готова. Первая партия. Вот это первая партия, это вторая партия. Эм, третья партия, по-моему, красный и светло-красный. Так, получится как будто... Как будто очень-очень красный или розовый я не помню короче там будут какие-нибудь цвета грязные да 1, 2, 4. да хватает у нас парочки потому что потому что я уже смешал этот вот этот что-то красный получился такой. Красненький. Такой у нас красненький. Так. Готово у нас красная. Теперь идет розовый и оранжевый. Что-то трудновато, потому что они быстро высохли. Ну, розовый это, конечно, новинка. Я же в предыдущем выпуске сказал. Опец. У меня получится какой-нибудь цвет светло-оранжевый. Лучше нас смешать в блендере, чем... Не, хотя в блендере он... В следующей части мы будем смешивать еще. Например цвет морской волны с голубым светло-зеленым зеленым и так далее ну на этом все всем пока всем привет сегодня мы продолжаем смешивать сегодня мы будем смешать разные цвета начнем с светло-зеленым зеленым так капец так так у меня типа больше, больше светло зеленого и поэтому он будет проглощать. получится вы знаете что зелен свет так получилось ну называется цвет травы так тип так всем привет с вами я 17 и это пик 14, да? Лайкбоксинг, like и сегодня мы будем смешивать вот такие разные цвета пластилинов. Что случится, да? И я хочу, я хочу вам говорю. Всем, всем, всем, вы меня забаньте, ну, то есть, вы меня забаньте, если я угадаю вот такие, вот цвета например вот у меня получился такой цвет вот такой если у меня будет вот такой же цвет то, то я проиграл и а, ну меня не забанит, мне надо сделать спор другой спор короче если у меня получится то если у меня получится, то я прыгал Если не получится, то вы меня забаньте. Вот, короче, давайте начнем. Так чего же начать? Давайте начнем с цвета. Давайте начнем с цвета красного, потому что да, красный. Э, смешиваем с оранжевым. Нет, давайте красный. Где зеленый? Вот зеленый и синий вот капец это жесть итак и у нас такой цвет крас... красненький ну, пока в конце мы будем смешать зеленые цвета которые мне больше нравится. Так, вот это у нас голубенький мы будем использовать сегодня да это да, такое сейчас мы <свят> будем смешивать цвета нашего чудесного гигантского просто жесть блин что то трудно мять вот первый красный затем зеленый Будем мы смешивать разные цвета. Видео будет длиться 14-15 минут. Вот, если у меня получится, только бо не больше 15 минут. Он будет длиться. но я буду перемотать. что-то у меня трудно. Итак, давайте смешиваем вот эти вот цвета. Итак сначала так на счет 3 раз но ну, если я вот так соединят то там и перемотаем и получится такой цвет на счет 3 раз два три сейчас ну, так. комочек О, так каменный, так, вот, вот, так. О, кстати, у меня почти получается, у меня получится серый цвет, как в прошлый раз мы делали вот такой, вот такой у нас вот жижа красное, красно-зеленое. Сейчас мы получ получше сделаем и получится такой цвет. И... сейчас, так. Итак, одной рукой можно только левой. Пак ты так тюду сделай другой цвет. КАПЕЦ, смотрите какой цвет, цвет говна, блин, или цвет шоколадный, нет, это цвет шоколадный, а это вот, ну, похоже только, немножко потемноватее, ну, потемноватнее, и давайте будем смешивать вот этот цвет с этим, и так, давайте смешиваем, Итак, это морской цвет, он сейчас такой мокрый. Сейчас мы перемешиваем. Так, вот, вот так. А! -а, -а! О боже, у меня мизинец болит. департамент сделай другой цвет получилось вот такое говно из всех цветов и наконец-то на этом все я без видео продолжу вот этот такую вот скотецкую штучку но на этом все всем пока Всем привет! С вами Илья 18. Сегодня я буду... Знаете, что я буду делать? Я буду смешивать разные цвета. С красным, зеленым и голубеньким. Давайте смешиваем сначала с красным и зеленым. Нет, сначала... Ну да, с красным и зеленым. Сейчас... Вот, получается такой слойный, двухслойный. Но на самом деле мы не будем двухслойный делать. А мы будем делать из красного зеленый в коричневый цвет. В цвет какашки, имею в виду. Да. Потому что цвет зеленый ⁇ это мой любимый цвет. И я люблю красный еще. Это просто жесть. Так, тут получится коричневый какой-то. Ой, так жуть, жуть, просто жуть. Сейчас будет вылетит какой-то, из не знаю, нечто необычное. Кстати, он пох похож на тот цвет, который мы смешивали в прошлый раз. Это серый. Итак, должен быть коричневый, но показаться опять серый будет. Лежи бесит этот цвет. И сейчас я смешу этот цвет. Сейчас мы до конца смешиваем. Перемотаем, когда будет гуще. Получилось а такой серый цвет. А теперь мы смешиваем такой голубенький. Должен быть коричневый, но оказаться я хотел не серого, а коричневого. Сейчас будет темно-синий. Кстати, чтобы получить такие вот умные пластины на орбиты, э, я не смогу, потому что это сейчас 14 выпуск, по-моему. Нет, тринадцатый, по-моему. Смотрите, получится такой гущий цвет. Мы сейчас будем смешивать все трех цвета. Еще... Сейчас получится такое говно какая-то вс ⁇ следующий неплохо mm. такой он пластичный во вторых он такой <свеч> а вы знаете что завтра <свеч> выпуск будет скоро а выпуск будет скоро крутой это будет про кинетический песок форм как-то мы будем уничтожать ну что случится если умный поселен положить в кинетический песок но ей не, х... не хочется потому что это кинетический и с мы будем смешивать кинетические пески у меня получилось такой, такой цвет ну, на этом все, всем пока привет с вами Илья Семеннадзади и сегодня я буду смешивать такие разные шарики такие кинетические пески и... вот и давайте начнем такая баночка для блювотины я уже выкинула этот кинетический песок и теперь мне надо придется вот смешивать все таким маленьким. начнем. Давайте смешиваем. Этот, этот Всем привет! С вами Илья 17. И сегодня я покажу вам развитие метро. Сегодня у нас есть э, Кировская-Выборгская линия, Московская-Петроградская линия, Невская василиостровская линия, Заневская-Лахтинская или Правобережная Кумчиц, э, Купчицкая, Приморская, Кольцевая линия и Красносельская, Рыжевская. Э, давайте начнем мы с седьмой линии. Вот. Большая. Ну Давайте развитие Петербургского метрополитена. Буду говорить с, все станции. Парахловые, Проспект Энергетиков, Польшелоктинская, Смольный, Суворовский, Знаменский переход на станцию Маяковская и площадь восстания. Ну и все. Это уже конец. Или не конец, но пока еще. А тут кольцевая. Василия Островская, спортивная. Детская, Бедоганская, Геринардевская, Выборгская, Парсенальная, э, Площадь Калинина, Калинина, Полюстровская и Большохтинская. Э, Всем привет, с вами 18. И это уже 1 мая, уже этот месяц я буду каждый месяц буду говорить, чтобы искать. Короче, в этом будет мы будем смешать слизь сли со слизью. Также ждите на канале ИЛИ-17, как меняется морф Илья 17 май Там будет все по-другому. Также ждите Идти новые видео лайк like Всем пока. Я купил давно уже. Где-то в 2012. А. Вот здесь вот. Должны быть. должен быть, то есть. Это коробка под Apple. Так. Останови, ста, бэйби. И все. Так, это должен быть. Всем привет, с вами Илья 17 все это опять локбоксинг, это 15 часть. И сегодня я показываю такой телефон, китайский, но на самом деле это не китайский. Распаковка такая же, как у Nokia, э, только э, такой же упаковочка, и все, все то же самое. В комплекте прилагается аккумулятор, Который э, заряжается, и не знаю во сколько, миллиампер. Крышка с лампочками, которая это освещает при звонке Крышка, чтобы защитить от света. И сим -карт. С задней стороны находится прозрачная емкость, это контакты. Камера, динамик и для сим-карт. Начнем с симки. Симка это из Билайна, поэтому я вам предлагаю его купить в магазине. И сейчас я вам покажу, как все снимать, одевать. Открываем вот эту часть. Затем надо положить симку. Готово. Теперь мы вставляем аккумулятор. Затем вставляем крышку. Затем крышку, чтобы защитить от света. Готовый телефон. Только на самом деле он не рабочий, потому что он сильно сел. И поэтому я вам предлагаю его купить. На этом все. Не забывайте ставьте лайк, подписаться на мой канал. А также подпишитесь на канал Никиты Ефедовой. А также подпишитесь на канал Вам Псаловщика. Всем пока! И подпишитесь на канал Татьяны Кудрявцевой. Или кавычка или просто, или 17 лайв. Всем пока. Всем привет! Сегодня проверяем джоп-тест. Как упадет этот телефон машина. Вы помните прошлую серию распаковки? Теперь перейдем к джоп -тест. Падение с крышки. Раз, два, три. Он упал с крышки, но все в порядке. Но на самом деле он не уничтожен. Итак. Раз, два, три. Он упал с этой высоты, но и все нормально с ним. Теперь перейдем к третьему. Раз, два, три. Не правда ли цел? Конечно же цел, потому что экран. Потому что он упал к кнопкам, а не к экрану вниз. Четвертый, Сама апатит. Последнее падение. Это который, как он вниз, он может разбиться. с Раз, два, три. Конечно же он цел. На этом все. Не забывайте ставьте лайк, подписаться на мой канал. Вы увидите скоро, как уп упадет iPhone 6 с высоты 11 этажа или 10. На этом все. Всем пока. Всем привет! Я получил рану. Смотрите, короче. Вот. Короче, для меня видео он такой. Как будто я пиявок съел пи... Ну, эту жесть. Блин. Вот посмотрите на эту просто жесть. Белое такое. Под ним, наверное, кровь. Ой, я ударил тебя по эту штуку драную странную штуку вот и я получу блин это жесть вот даже под ним наверно кровь напишите в комментарии там кровь или нет вот напишите в комментарии что там под вот этими белыми штучками кровь или там что-нибудь я и отодру эти белые штучки и и вы угадаете, что там есть, кровь там или, или просто снят. Ну, на этом все, не забывайте ставьте лайк, подписаться на мой канал, э, ждите новые видео и ждите ответов. Всем пока. Всем привет. И сегодня это Чарли Чарли. Чарли. Давайте вызовем. Чарли Чарли. Ты тут? Чарли Чарли. Ты тут, Чарли Чарли. Ты у меня здесь в комнате? <смех> <смех> Чарли Чарли. Ты тут, Чарли Чарли. Ты тут, Чарли Чарли. Ты у меня здесь? <смех> <смех> всем привет сегодня мы будем избегать неприятных ситуаций и сегодня это вторая часть первая часть была неудачной потому что вот это вот де... просто меня уничтожило поэтому Одну секунду, готово. <звучит> а Смысле? Алло? <звучит> да. Открывал посылку. Печальничал. Айфон шесть. Открывал посылку. Дурак. Один? За один, за один рублей? Так. Открывал посылку. Яблонь. О! Ух ты, айфон. Сейчас. Таковал посылку спящий. Айфон. -а -а. <тит> а, в смысле? Это что? Что это такое? Это же... Это же лжи с <связь> Сериал. Ждите кого. Всем пока. Всем привет! С вами Илья 17 и сегодня международный день. День... И сегодня мы будем ломать все предметы, но я перед началом данного видео и у меня хорошая новость с тем, что я, мне купили вот это, эту говна телефон, который мне так хочется уничтожить, с супер аккумулятором. Итак, перейдем к вещам. Первая вещь. Пенгальские огни. Вторая вещь. Палка. А я в шоке! Третий. iPhone 7. Четвертый. Это же наушники Bits 6.0, И, наконец, ковочка. И мыло. А зачем? Так, Энники, Беники, Рени, Вареники, Энники, Беники, Бац. Пошел на воду. Так. Эники беники рини вареники, ники беники бац. Шоу жопу. Эники, вареники, иники, беники, бац. бац Сейчас. Так. Ставлю И так. Алло, да. Сегодня же праздник. Ага, конечно. Сегодня уже праздник. А, -а, а я в шоке. Что это? Whoa, yeah, памера. Видишь что-то? Итак, так первый выбранный предмет перейдем второй так тихо так тихо все четыре приняли энки беники и ренивариненькие энки беники бац энки беники и ренивариненькие энки беники бац так следующий предмет. Что забыл? Так. Дин, Дин. Алло. Да. Я палку сломала, ну и что? Мне же без разницы. Я живу собственную жизнь. Что? Топор изолен тупой? секунд, поэтому Дальше Тут все лишь осталось Три преднета Так, не блинники следует следует. Ждите новой версии и новой серии телефона айфона. на этот. Я упал телефон. Что? Ладно, не важно. Так, вы готовы, дети? Мы готовы. Субтитры а Спасибо за просмотр! Ставь палец вверх, подпишись на мой канал и ждите новые серии и next time, with... а также это ручка. Я не мог поджигать, потому что дома нельзя поджигать. На этом все, всем пока!